А сейчас слышно. И сейчас не слышно. Мой слава Богу. Спасибо, Валя. <к <к)> Дорогие друзья, не могу понять, в чем дело, что это было у меня вчера. Ну, и интернета вчера не было. А, я вас всех приветствую. Хотелось бы знать, есть ли у нас совершенно новые люди, которые никогда раньше не слышали презентацию или новенькие поставьте пожалуйста единичку сегодня я хочу поговорить с вами о том где мы с вами работаем Куда мы вообще попались, с чем мы связали свою жизнь и что нам для этого нужно сделать. И у нас, у 93% людей есть мечта, которую не могут исполнить до конца текущего года. Но делают они эту мечту всей своей жизни. Хотя есть очень прекрасный выход осуществить все свое задуманное. Значит, разрешите представиться, кто меня не знает, зовут меня Ольга Серова, живу я в России, пенсионер, я спикер структуры Валентины Чаловой, очень большой структуры, являюсь партнером компании с апреля 2018 года, работаю во всех пяти проектах, в Grow Plus, в Робите, в Солнечном Шансе, в СМТ-Софт и в Сан-Метрополисе. Спикер, Мой спонсор Валентина Чалова живет на Украине, и она за 8 месяцев заработала свою первую недвижимость на Северном Кипре. И цель моя – донести информацию о компании максимальному количеству людей и обучить их основам нашего интернет-бизнеса. Кроме того, у меня есть увлечение. Я валютный трейдер, работаю уже 11 лет на рынке Форекс. Так. Напишите, пожалуйста, Людмиле Добрыниной, чтобы она на F5 нажала, Звуки есть так. Значит, цель вебинара <coughs> – ознакомить слушателей с возможностью приобретения недвижимости в любой стране, какой хотите, либо заработать 128 тысяч долларов при минимальном вложении. Потому что любой из нас мечтает либо купить квартиру, чтобы отделить взрослых детей и жить отдельно, либо новая нужна квартира, более просторная, в каком-то другом хорошем районе. Либо хотят купить себе собственную квартиру и отделиться от родителей, если это молодые люди. Либо хотят купить вообще недвижимость, если они снимают недвижимость на протяжении нескольких лет и даже не видят выхода из создавшегося положения. Кто-то мечтает купить себе шикарную дачу в хорошем месте или на берегу моря, или где-то в горах. Кто-то хочет иметь недвижимость для того, чтобы иметь стабильный бизнес, давать ее в аренду. А кто-то мечтает, допустим, перебраться куда-то за границу. Вот об этом сегодня у нас и будет идти речь. Значит, компания New Millennium Center Ltd. Она продвигает недвижимость на Северном Кипре. Турецкая республика, Северный Кипр. Почему именно Северный Кипр? Потому что это остров, который находится в Средиземном море, где прекрасный климат, что там нет зимы, самая холодная температура плюс 15 градусов, теплое море. Это развитый туризм. Там всегда будет зона отдыха. Это курортная зона. И поэтому очень выгодно инвестировать средства в строительство недвижимости на Северном Кипре. Поэтому мы и говорим, говорить будем сегодня о Северном Кипре. Хотя приобрести недвижимость мы можем где угодно, в любой стране мира. Так, у меня медленно грузятся слайды. значит наша компания э, сотрудничает с самыми э, высококвалифицированными застройщиками северного кипра вот застройщики строят вот такие микрорайоны то есть в этих микрорайонах уже есть все дома, школы, Значит, торговые центры, есть теннисные корты. Значит, они на, на любой вкус. Эти, эта недвижимость очень ценная и очень э, высоко покупаемая, будем так говорить недвижимость. Вот есть вот такой вот застройщик строит такие вот микрорайоны. Посмотрите, э, рядом горы, рядом море, все в шаговой доступности в общем, очень высокого качества недвижимость. И поэтому эта недвижимость, она с каждым годом, она возрастает в цене. То есть, если человек приобретает там недвижимость, для него это выгодно. Он всегда в трудную минуту может ее продать. С другой стороны, если он не будет жить, а просто будет приезжать туда, ну как в отпуск, то он эту недвижимость может сдавать в аренду и жить на арендную плату. Так, сейчас минуточку. Ну, это вот тут три вида микрорайонов, которые делал, построил застройщик. Здесь все есть, все чисто, все красиво. Очень элитное такое жилье. И оно, собственно говоря, и не очень и дорогое. Значит, компания выбирает самых лучших застройщиков. Их там где-то в количестве 10 застройщиков, которые заслужили доверие к себе десятилетиями. И инвестирует деньги в строительство недвижимости, компания на этом зарабатывает. Но компания... Наша, Она не ищет, как не работает она по поиску клиентов. Для того, чтобы найти клиентов на покупку этой недвижимости, для этого она приглашает нас заключить с ней соглашение. И быть потенциальным покупателем этой недвижимости. И работа, которая на нас возложена, чтобы мы об этом рассказывали людям. И когда мы находим себе партнеров, потенциальных покупателей недвижимости на Кипре, либо которые будут приглашать людей, которые будут там покупать, а мы будем, допустим, получать деньгами и приобрести в той стране, где мы живем, это право наше выбора, нам за это компания платит хорошее вознаграждение. Вот в рамочке две ведущих компании, Каванлар, которая работает более 20 лет и занимается строительством, и Найнлар, которая имеет 39-летний 39 опыт работы на рынке недвижимости, является старейшей и крупнейшей строительной группой Северного Кипра. Она имеет государственное свидетельство, строительный подрядчик первой степени, который дает право выполнять строительные работы всех видов и объемов. И она имеет 13 построенных коттеджных поселков, вот которые вы видели, типа такого, и 60 многоквартирных жилых домов. Ну как же это все происходит? Значит, смотрите, застройщики, они, простите, застройщики, их задача построить для нас хорошее, отличное, качественное жилье. Мы являемся партнерами. Ищем покупателей, клиентов нашей компании. Но существует еще компания «Монолит». Компания «Монолит», она создана одним из наших ведущих партнеров, вернее, самого лидера нашей русско русскоязычной команды Александром Леонтьевым и одним из... Братьев, его зовут НВР, потому что для того, чтобы организовать там бизнес, должен быть обязательно гражданин Северного Кипра. Они являются дв двумя директорами и создали компанию «Монолит». Что же это за компания? В портфеле активов «Монолита» в данный момент агентство недвижимости, популярный ресторан, управляющая компания по обслуживанию объектов недвижимости – то есть, когда мы приобретаем там недвижимость, если мы ее будем сдавать в аренду, то компания будет искать нам, значит, наших потенциальных там, кто будет арендаторы, снимать эту недвижимость, деньги будут нам перечислять эта компания Монолит, <coughs> и она обслуживает после продажного обслуживания клиентов. Компания встречает и размещает клиентов в отеле. Если вы поедете по приобретать квартиру на Северном Кипре, то у вас там встретят, показывают недвижимость, объясняют условия заключения договора купли-продажи, организовывают встречу с юристом и закрывают сделку. После покупки компания осуществляет послепродажный сервис, то есть решает вопросы по получению вида на жительство, помогает обустроить быт и привести недвижимость в жилое состояние, если это требуется, устраивает детей в школы и так далее. Если это необходимо, компания предоставляет консьерж сервис Если клиент не планирует проживать в своей недвижимости постоянно, компания может осуществлять контроль над жильем или сдавать его в аренду от имени владельца. Поэтому мы находимся не в каком-то хайпе, мы находимся в отличном, серьезном бизнесе и относиться к нему нужно как к бизнесу. Вот на этом слайде вы видите, как тут все взаимосвязано. Есть застройщики, есть наша компания, которая ищет клиентов на покупку этой недвижимости. Есть компания «Монолит», через которую мы оформляем все сделки и которая потом обслуживает нашу недвижимость. Вот вы видите, тут первая фотография под застройщиками. Это один из братьев, который выступал на форуме на Кипре. Он рассказывал о недвижимости. Посредине, вот человек, который приложил руку к сердцу, это Инвер, его, это его родной брат. И вот этот Инвер, видите, в центре фотография, это когда ездила команда <coughs> Валентины Чаловой в мае. Вот они сфотографировались с Инвером. Справа от него находится Тамара Власова, а слева Валентина Чалова. И, значит, два наших Бала Тамаров и Даулет Кокозов, это два человека, которые уже вышли на недвижимость, но они не стали приобретать на Кипре. Один купил в Астане, другой в Алматы. Поэтому и внизу, значит, находится... Так, сейчас поварю, Господи это наш менеджер который осуществляет э, встречу в аэропорту э, размещение в гостинице в общем все организационные работы то есть здесь это все серьезно и все это взаимосвязано поэтому я и хотела вам рассказать где мы находимся э, что это не такое что мы забежали там за 45 долларов получили 170 не думая о том вообще в каком грандиозном бизнесе мы находимся, который никогда, ну, во всяком случае, при нашей с вами жизни он не закроется, потому что это очень выгодно, делать застройку в таком чудесном месте, как Северный Кипр. И поверьте, что земли там еще очень предостаточно. Хватит и нам купить, нашим детям, и нашим внукам, если мы того пожелаем. И вот посмотрите, это вот вблизи фотография, где стоит Инвер. Все симпатичные такие люди, довольные. Здесь сейчас покажу фотографию, <клышлен> где... Э, <клышлен> это... Наши партнеры из Казахстана поздравляют, наверное, в знак благодарности Тамару Власову и Валентину Чалову. Видите, подарили им там коньяк, шоколад. Все такие красивые, счастливые, хорошие, нормальные люди, которые работают и зарабатывают себе на недвижимость. Многие из этих людей, которые в мае поехали туда на эту конференцию, по акту или как это, промоушен был такой, значит, сделали, они купили, внесли 1000 долларов и уже зарезервировали, купили себе квартиры, которые они потихоньку будут расплачиваться, но они уже заключили договор на приобретение недвижимости. если покупать на начало строительства то есть когда только застройщик начинает строить, это очень выгодно, потому что делаются хорошие скидки и цена недвижимости, которая будет построена через два года, они получат ключи, она намного выйдет и обойдется дешевле, чем если они бы купили ту же самую недвижимость после окончания строительства точно так же вот было проведен там семинар Александр Леонтьев, вот он стоит нам спиной, рассказывал Значит, нашим партнерам о планах нашей компании. <coughs> И здесь еще две таких фотографии. Это у нас счастливый давлет. Козов находится на каком-то судне. Не знаю на каком, видите, на фоне <coughs> море, горы. Видно, что человек доволен, счастлив. И партнер которая приобрела недвижимость на Кипре, когда она поехала вот на этот семинар в каком-то магазине. И что хочу вам сказать. Вот наша компания, она ежемесячно предоставляет нам такие отчеты. То есть мы каждый месяц мы видим что э, люди получают деньги. Это не какой-то воздух начисленный. Это люди действительно реально на свою карту, в своем кабинете получили вознаграждение, которое они имеют, выводили, имеют право вводить. В общем, ну, это деньги их. То есть, самый проект «Дроу Плюс» вот в мае было выплачено 577 тысяч долларов. В самом метрополисе была получена одна квартира стоимостью 96 тысяч долларов. Проекте Солнечный шанс получено 448 тысяч долларов. В проекте Евробит 509 400. И следующий отчет идет за июнь. И посмотрите, в июне идет то же самое. Значит, проект Гроу Плюс 362 тысячи долларов получено. выплачено получена одна квартира еще на сумму 96. В солнечном шансе 548 тысяч долларов получили наши партнеры. И в проекте Евробит 480 000. 000. Это все реально, это все правда. Э, люди получают, люди довольны, но нам нужно понимать, для чего мы сюда пришли. И когда человеку вы даете информацию, вы первым делом должны сказать, какая это компания, чем она занимается, какие выгоды приобретает наш партнер и самое главное, а что же он должен здесь делать. А для того, чтобы ему объяснить, что должен он сделать, вы все подписываете соглашение. Вот это выписка с моего соглашения, да, и тут четко написано. Пункт 2.1.1. Что должен делать партнер? Приобрести сертификат на покупку недвижимости. Первый сертификат, который мы приобретаем, это мы идем в солнечный шанс за 1000 долларов. Второе. Поиск партнеров. Третье ⁇ распространение рекламных материалов компании среди потенциальных клиентов. И четвертое ⁇ установление контактов с клиентами, как потенциальными, так и заключившими соглашения. Мы занимаемся этим. А не то, что мы собираем деньги, люди в складчину или там какой-то очереди, что-то там придумывают, искажают информацию. Человек должен с самого начала, должен знать, что он должен делать. Все написано в соглашении. И последний пункт, который мне... Очень нравится не допускать каких-либо письменных, либо устных высказываний, порочащих компанию. В противном случае компания может налагать штрафы в размере до 50 тысяч долларов. Поэтому то, что бывает происходит, какие-то недовольства у людей, это не виновато в этом компании. Это виноваты мы, потому что мы на начальном этапе говорим не то, что нужно. Мы говорим, пойдем сюда вложить, там, 190 долларов получишь, там, 340. Это не надо говорить. это не хайп. Поэтому, вот, дорогие друзья, это вот то, что я вам хотела сказать о том, куда мы попали. И сейчас непосредственно я, значит, буду проводить презентацию. Компания New Millennium Center LTD 8 лет работает на рынке, работает девятый год, работает она успешно, все свои обязательства она по отношению к своим партнерам, клиентам выполняет, не было еще ни одного нарушения. Для того, чтобы работать с компанией New Millennium Center Ltd., мы подписываем соглашение, которое вы только что сейчас видели, и начинаем работать. Работа заключается в том, что мы ищем партнеров, обучаемся сами, обучаем наших партнеров, и нам компания за это платит отличные деньги. И потихоньку мы идем к нашей конечной цели, потому что у нас бонусо-накопительная программа, в результате которой мы неоднократно будем получать 96 тысяч долларов. Вот так выглядит сайт компании. В настоящий момент идут улучшения нашего сайта, вернее кабинета, когда это все закончится, я думаю, в течение 1-2-3 дней, потом, значит, я внесу исправление, пока я говорю то, что было на, на сегодняшний момент, на утро. То есть вот такая будет информация. Значит, на нашем сайте написано, что компания New Millennium Center LTD зарегистрирована 24 марта 2011 года на Сейшельских островах. И компания успешно развивает два направления бизнеса недвижимости все с ней связано и интернет бизнес интернет бизнес ребята мы работаем в интернете компания new millennium центр ltd у нее э, 5 проектов самый первый проект вышел в 2012 году со входом 8000 долларов Затем в этом же году, в мае месяце, вышел еще один проект SMT Soft San Metropolis с со входом 2000 долларов. В 2014 году вышел проект Солнечный шанс со входом 1000 долларов. Это три проекта по недвижимости. Два остальных проекта Grow Plus и Евробит были созданы как вспомогательные проекты, цель которых дать людям возможность заработать, тысячу долларов и перейти в проект по недвижимости. Сейчас мы их просмотрим. Я буду сегодня рассказывать <coughs> о бизнесе. И о проекте Grow Plus я сегодня говорить не буду. <coughs> и поэтому еще раз вам напоминаю, напоминаю, что мы занимаемся тем что помогаем людям за короткий срок заработать на квартиру или дом, без разных справок из банков и неважно, какая у вас кредитная история. Мы не помогаем людям заработать там 170 долларов, 1000 долларов. Мы помогаем людям заработать на квартиру или дом. И наш принцип «клиент приглашает клиента». Клиента, который будет покупать недвижимость, неважно где, на Кипре или в своей стране. И есть, конечно, несколько путей, как мы можем приобрести недвижимость. Если у нас есть средства, и мы будем по 500 долларов откладывать ежемесячно, то на протяжении 16 лет мы можем накопить где-то там в банке 96 тысяч долларов и купить себе такое жилье, на такую сумму. Почему я взяла 96 тысяч? Потому что компания New Millennium Center LTD, предлагает открыть собственный интернет-бизнес, и именно первая выплата и последующие все будет 96 тысяч долларов. Но для этого нам не нужно ежемесячно инвестировать или вкладывать по 500 долларов. Нам не нужно для этого 16 лет. Здесь каждый идет своим ходом, так как он может идти, и никто его не дергает, не заставляет, не, не, не гонит никуда. У каждого свой темп. И поэтому предлагаем рассмотреть две инвестиции. Первая инвестиция – 170 долларов. Один раз – это в проект Евробит. Либо первую инвестицию сделать – 1000 долларов. И сразу пойти в проект «Солнечный шанс» по недвижимости. Либо сразу зайти на 1170, потому что это очень выгодно для вас. Вот если рассмотреть полностью весь путь, который вам предстоит пройти, для того, чтобы заработать себе деньги на выплату, первую выплату 96 тысяч долларов, вот весь путь нарисован на этом слайде. Вы можете зайти либо в Евробит за 170 долларов, либо зайти в Солнечный шанс за 1000 долларов. В солнечном шансе вы здесь <как> зарабатываете деньги первую тысячу сразу получаете себе на руки и уже компенсируете все свои вложения этот э, проект он днем предусмотрен реинвест вы всегда будете идти за спонсором и будете постоянно со второй выплаты получать 3000 долларов а в проект вот где вход 2000 и вход 8000 это как коридор мы его называем. Значит, мы здесь заходим за уже заработанный нами 2000 долларов, накапливаем 8 Потом с этими деньгами заходим в Сан-Метрополис, в Остров Мечты, зарабатываем 32 и выходим на последний проект, значит, Остров Победы, в котором мы точно так же, как в Солнечном Шансе, постоянно будем выходить на вознаграждение 96 тысяч долларов. Во всех вот этих проектах есть необходимые условия. У вас должно быть два лично приглашенных партнера. Поэтому с выбором партнера подходите серьезно. И вот первый проект, с которого я рекомендую вам начать, если у вас нет тысячи долларов, чтобы сразу зайти в проект по недвижимости, это проект Евробит. Он состоит из двух столов. Первый стол ⁇ акцент цепочка. Это уникальный стол. В нем 7 мест. Из них 5 мест занято, и эти пять мест занимают всего лишь 2 человека. Это бесконечная цепочка звеньев. Видите, женщина, которая стоит слева, у нее три звена, эти звенья постоянно у нее добавляются. Человек, который борит, стоит справа, это называется человек плечо. Это плечо у нас все время меняется. И когда, значит, человек, который стоит в плече, вот Борис, приглашает двух людей, он приглашает Женю и Диму, за 170 карты заходит, то звено, которое стоит вверху, вот эта женщина получает 300 долларов, это звено у нее отрабатывает, уходит, все звенья поднимаются вверх, добавляется и подарочное еще звено, значит, Борис, который стоит в плече, он занимает точно такую же позицию, как эта женщина, и всегда будет стоять, ну, как в голове, да, всегда. У него будет за ним пойдет партнер Дима, потому что он находится под ним, и Дима будет уже приглашать двух человек, а Борис получит 300. а Женя, который стоит внизу под женщиной в цепочке, станет на место Бориса. И если рассматривать эту позицию с точки зрения женщины, то есть Борис пригласил двух человек, стол разделился, вместо Бориса на это место заходит Женя. Компания Жене подарит подарочное место. Второе. И теперь Женя пригласит двух человек. Женя пригласит двух человек, женщина получает вот это 300 долларов, и звено это отработало, поднимается следующее и так далее. Когда первый раз вы выйдете на вознаграждение в 300 долларов, то по условиям компании 250 долларов у вас зарезервируется для перехода во второй стол. Почему это сделано? Потому что цель проекта «Евробит» В том, чтобы вы вышли на вознаграждение 1000 долларов, чтобы вы приобрели сертификат и ушли в солнечный шанс. Заходя сюда за 250 долларов, здесь нет привязки к спонсору, мы все идем тут один друг, друг за другом, слева направо и выходя наверх получаем 1000 долларов и уходим уже в проект по недвижимости, приобретаем себе сертификат. Можете потом делать тут реинвесты, это вам потом ваш спонсор вам объяснит, как здесь можно зарабатывать постоянно значит, по 1000 долларов. И а, вот этот стол, первая цепочка, он будет работать только, как только у вас будет партнер в плече меняться, он приглашает двоих человек, вы получаете 300. Партнер поменялся, пригласил двух человек, вы получаете 300 до бесконечности, в зависимости от того, Насколько ваши партнеры будут обучаемы, как они будут приглашать и как они будут рассказывать о нашем бизнесе. Вот теперь следующий слайд. Выйдя на вознаграждение в 1000 долларов, вы приобретаете сертификат на недвижимость. Он у вас именной, номерной. Вот так он выглядит. И вы уходите в проект... Солнечный шанс. Мы переходим в бонусно-накопительные программы. Это то, ради чего была создана вообще компания. Отсюда начинается серьезный бизнес. Когда мы заходим в солнечный шанс, мы сюда попадаем обязательно в тот стол, где стоит наш спонсор. И когда попадаем мы в нижний ряд, Заходим, видите, слева направо, мы покупаем сертификаты за 1000 долларов. Как только нижний ряд будет заполнен, человек, который стоял вверху, дом с красной крышей, компания ему начислит 4000 долларов. Из них 2000 долларов он приобретает сертификат и уходит в следующую программу. Тысяча долларов пойдет реинвестом за спонсором, а тысячу человек выводит себе на карман. То есть вы, зайдя за тысячу, выполнив условия, вы эти тысячу получаете назад. Первый раз, когда вы будете получать тысячу долларов, два личных партнера не обязательно но когда вы пойдете на реинвест, второй раз выйдете уже на 4000 вознаграждения, сертификат вы покупать не будете, у вас на выплату останется 3000 долларов. Если у вас не будет два лично приглашенных партнера, вы эти деньги не получите. Поэтому здесь платят за то, что мы даем информацию, что мы привлекаем клиентов на покупку недвижимости. И потом постоянно вы будете в реинвестном столе идти за спонсором и будете постоянно получать 3000 долларов. Два личных партнера вы приглашаете один единственный раз. Вот вы приобретаете сертификат, который за 2000 долларов, он точно так же номерной и выдается будет ваше имя, фамилия, номер, что сертификат на сумму 2000 долларов, и вы уходите в следующий проект SMT Soft. В проекте SMT Soft привязки к спонсору нет. Мы туда все заходим один за другим, как и во втором столе «Евробита». Здесь мы не можем выбрать, забрать ни копейки, то есть мы заходим со своим сертификатом 2000 долларов, заходим в нижний ряд, заполняется этот ряд, верхний получает 8000 долларов и уходит в следующий проект. То есть это мы накапливаем уже деньги на свое жилье. переходя в первый стол Сан-Метрополис, который называется Остров мечты, здесь мы обязательно попадаем в стол за своим спонсором. Где стоит спонсор, туда попадаете и вы. И вот у нас уже сертификат, который на 8 тысяч, мы становимся в нижний ряд. И когда выходим на вознаграждение вверху на 32 тысячи долларов, то мы только в том случае перейдем. В следующий последний стол, который называется Остров Победы, если с нами здесь есть два личных партнера. Это мы проходим один раз, больше мы сюда не возвращаемся. И когда мы попадаем на Остров Победы, мы с Острова Победы тоже не выходим. Мы сюда пойдем за своим спонсором точно такое же движение. Мы заполняем нижний ряд снизу, слева направо. Выходя на вознаграждение вверх, нам компания начисляет 128 тысяч долларов. 32 остается в реинвесте в вашем бизнесе. Вы идете за своим спонсором. А 96 тысяч долларов вы можете приобрести недвижимость на Северном Кипре. Либо, значит, вы выводите деньги на свой счет и делаете с ними все, что хотите. Я не знаю, тяжело ли это, трудно или легко, как, но в этом надо разобраться. Надо потом разобраться, если вы решите принять участие в этом э, бизнесе, надо к нему отнестись серьезно. Надо понять все нюансы, потому что с первого раза, и даже находясь в одном проекте, очень трудно понять, какое движение. Если вы находитесь в робите, трудно понять, как движется все это в смт софте Находясь в SMT-софте, трудно понять, как все это движется в мечте, потому что везде есть свои нюансы, и спонсор вам всегда покажет и расскажет, что нужно сделать. И спонсор никогда вам не посоветует сделать то, что вам навредит. Ну, вот такая вот информация, дорогие друзья. Если будут вопросы, <coughs> вы мне напишите, я отвечу. И хочу еще добавить вот что. Что если рассмотреть компанию New Millennium Center LTD, то она нам дает ä, такую возможность, работая в Евробите, в акции цепочки вы можете постоянно, можно сказать, что на пассиве, если человек, который находится в плече, приглашает партнеров получать по 300 долларов. И этими деньгами вы можете погасить свои долги, кредиты, там, ипотеки, я не знаю, все такое, что как бы... Э заставляет нас каждый месяц думать, что вот такого числа я должен то-то заплатить, то-то или то-то. Когда вы выходите в солнечном шансе первый раз на вознаграждение в 3000 долларов, то обратите внимание, что если у вас затраты ежемесячные необходимые в пределах 500 500 долларов, то только лишь одна и первая выплата в 3000 долларов дает вам финансовую подушку или финансовую защиту на полгода. То есть, живя на том же уровне расходов, вы можете полгода не думать о том, где взять деньги, чтобы прожить достойно или так, как вы жили». И еще смотрите, если есть такой тоже вариант, вы получаете в Сан-Метрополисе, вы ходите несколько раз на вознаграждение на 96 тысяч долларов. Вы можете не брать недвижимость, вы можете ее не покупать нигде, ни на Кипре, ни, допустим, в той стране, где вы живете. Вы можете деньги эти положить в банк на валютный счет. И если там будет хотя бы 8% годовых, то это финансовая свобода. Вы можете жить только на проценты. Тут очень много вариантов, э, то, что дает нам компания, и ради чего стоит здесь работать и о ней всем рассказывать. Так, ну и вот, э, я не знаю, у меня это последний слайд, да, могу я, конечно, вам и рассказать. Давайте расскажу, раз я его уже открыла. Э, для тех людей, которые заинтересованы э, в этом проекте, для тех людей, которые... Хотят попробовать или испытать себя, или все-таки добиться своей цели и заработать на недвижимости, но у них нет денег, но они очень хотят. Для этого есть такой проект Grow+, который работает второй год. В этот проект мы покупаем, заходим за два места. Мы не работаем за 45, хотя можно работать за 45 долларов, но это очень долго. Поэтому мы приобретаем здесь два места по 45 долларов. То есть мы говорим, у нас ход 90. И вот обратите внимание, вот в этом проекте три места всегда занято. Вверху стоит, я написала, лидер команды, а в плече стоит Борис, он купил два места. И вот что делает, Борис приглашает своего друга Женю, который заходит на 90, и друга Диму, вот все, что он сделал. И когда его друг Женя приглашает двоих человек, он получает 170 долларов и уходит в Евробит, а когда его друг Дима приглашает двух человек, то он, получая 170 долларов, выводит себе на карман и никогда больше в этот стол не возвращается. Потому что это было сделано с той лишь целью, чтобы человек, зайдя за 45 долларов, заработал 170. Но мы заходим за 90 для того, чтобы заработать 170 и пойти в Евробит, а другие 170 вывести себе на карман. Вот для тех, кто хочет начать, то есть как бы с нуля. Потому что, говоря о таком грандиозном бизнесе, как наш New Millennium Center LTD, 90 долларов – это просто вообще ничего не видно. Потому что вложив 90 и вложив свой труд, свое обучение, свое знание, помощь в своей структуре, в результате вы неоднократно будете выходить на 96, но ну, уже тысяч долларов. Ну вот это все, что я хотела вам сказать. Я бы хотела, чтобы дать слово Валентине Чаловой. Валя, пожалуйста, возьми микрофон. Так, не слышит, наверное, Валя. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня хорошо слышно? Поставьте плюсики. Звук есть? Спасибо большое. Ну что, здесь, Оля, во-первых, я хочу поблагодарить за такую содержательную, замечательнейшую презентацию. Впервые мы услышали очень много всего такого компании, которого все написано на сайте. Но мало кто читает. Я тебя очень благодарю за твой кропотливый труд, который ты вносишь в нашу структуру и в другие структуры нашей компании. Вот. И, друзья, хотелось бы сказать, что только труд и терпение вас доведут до конечного результата, до вашей цели, до вашей мечты. Сначала посейте зерно, а потом собирайте урожай. Я вошла на 1000 долларов в августе месяце. И с января месяца уже наша структура начала выводить аккаунты по 100 тысяч. На сегодняшний день всем аккаунтов наша структура команды Чаловой вывела на 100 тысяч долларов. То есть на 96. Вот. Поэтому я горжусь своей ком командой. Я благодарю всех. Кто есть в моей структуре, кто еще придет, приходите, старайтесь, работайте. У вас все получится, даже совсем не сомневайтесь. Вот, знаете, я хочу сказать, что начинайте с тем, что у вас есть, а потом время покажет. Вы увидите, что другие работают, деньги зарабатывают, все и у вас все будет получаться. Главное, работайте честно, не обманывайте людей, не говорите им того, чего нет в нашей компании. В нашей компании есть программы, в нашей компании компания платит нам за наш труд. У нас нет такого, чтобы вы пришли в нашу компанию, вложили деньги и вам давали зарплату. Вот, поэтому никогда не говорите, чтобы люди только вошли, только вошли. Нет, друзья. Когда человек хочет войти в нашу компанию, вы всегда спросите у него, а с какой целью он идет в эту компанию, что он хочет от нее. Если он хочет быстрых денег, больших денег, а это и ничего не, не делая, не приглашая людей, это для него есть хайпы. Их очень много. Красиво ездит по ушам. Вот там вот можно туда идти. Но наша компания, она предназначена для серьезной работы, для кропотливой работы. Понимаете? Для того, чтобы вот действительно достигать своей цели, той цели, которую мы, возможно, вынашиваем в душе своей, в своем сердце всю жизнь. Понимаете? Мы мечтаем а домики у моря. Мы мечтаем о том, что мы что-то можем глобальное сделать для своих детей и внуков. Вот. Поэтому, друзья, беремся крепко за руки, идем и работаем. В моей команде есть специальная программа, по которой мы работаем молча, делаем дело и получаем результат. Вот. Но, конечно, не то что молча, мы рассказываем людях, людям о прекрасных возможностях, приходите на презентации на наши, у нас прекрасные спикеры, и Наташа Перегуда, и вот сейчас Даулет обещал подключиться, Вот и Балат э, Амаров очень прекрасные презентации ведет, э, и э, Нурлан. Хороший презентатор, мы приглашаем и новых презентаторов в нашей команде попробовать свои силы, показать себя а, прекрасно, потому что очень большое дело имеет и голос а, вот наших презентаторам. А, и мы приглашаем вас, пожалуйста, а, приходите, проводите нам презентации, умножайте свои команды. Пускай они растут в геометрической прогрессии, ну мы как вышестоящие лидеры будем прикладывать все усилия к тому, чтобы у вас все получилось и получалось на этом пути, который уже прошли мы. Естественно, друзья, вы никогда не сравнивайте. Вы когда пришли в эту компанию, очистите свои мозги от предыдущих компаний, от этой, от этого маркетинга. И а, изучайте по-новому, работайте по-новому, по этим условиям компании, которые она предлагает. И тогда у вас все будет получаться, просто никакой не будет зазор... зазубренки <зазубринки> в вашей работе. Вот. Ну, берегите себя и своих близких. Если у вас нет вопросов, я тогда прощаюсь с вас до следующей встречи с вами. Дорогие друзья, большое спасибо, Валя, за твое от души идущее пожелание всем нашим партнерам. Я хочу сказать, что я ни один вопрос, то что касается построения структуры, не решаю без согласования с Валентиной. Даже если я знаю, что нужно сделать. Если прекрасно знаю, как это, как зарегистрировать человека, как куда, я все равно советую сначала с Валентиной, и потом мы вместе принимаем решение. Поэтому желаю всем прислушиваться к тому, что говорит ваш спонсор, вцепиться в этого спонсора и работать вместе с ним, работать с вышестоящим спонсором, и желаю вам всем успехов. А сейчас я предлагаю послушать еще Романа Василенко, который очень, так сказать, сказал о том, сколько у нас времени осталось, что мы хотим от своей жизни и что мы скажем своим звуком. Я с вами прощаюсь и включаю видео. Всем спасибо.